Всем привет друзья наступило утро как всегда подвязали сходили козочек э -eh, покормили поросенка надоелись. короче сейчас вот андрей кашу принес для курицы он вчера кашу сварил и я принесла сейчас травушку муравушку для сыпушек наших смотрите как они им нравится свежая трава они же не ели никогда так кстати, не видно почему. Вот. <смех> Ему очень нравится. Андрей траву прям наяривают кошмар. <смех> <смех> <смех> Тоже всех накормил да, молодец. Ты знаешь? Не знаю. Я думал, он не знает, а он знает, что он молодец. молодец. И все молодцы. Эти курицы больше любят у нас кашу, потому что они на улице бегают и так любую траву могут щипать. И наяривает. Вот сколько у нас осталось всего пятеро. Ну и 15 купили. Ну вот двадцать. что там в сторонке относит, Андрей. Замерзл, что ли? спит? Спать не дали. Спит, спит. спит, наверное, спит. Так, пошлите, я вам покажу. А вчера капусту посадила вечером. Так, Андрей, яйца взял. Домой, ну бери, бери. А, молоко это. Вчера у нас ровно литр дала, Манька, молочка. Сейчас зайдем в огород и покажу. Мы когда Покормим свое хозяйство. Все сделаем. Сидим здесь на скамейке минут 10. Смотрим на свой огород. Вот такой прелестнейший огород. Просто любимый, самый любимый огородик наш. Хочу сейчас вам показать, что мы сделали вчера вечером, когда пришли на корме... на... на дойку и на кормежку. Посадила у теплицы цветочки вам, выкопала. На той стороне. Мы сюда хотим картошку посадить с краю. Потому что здесь Ой, земля хорошая, но травы много. Капусту посадила. Одну грядку. Затем вторую сейчас покажу. Вторая. И у нас как раз дождь полил. Я вчера не поливала вечером. И дождь полил, и ему, и этой капусте очень хорошо. Всего у меня вышло 60, 60 штук капусты. Ну, дай бог, чтобы она выжила. Еще в теплице осталось щуток. Андрей яблоню подвязал. Сейчас покажу вам красавицу. Это у нас вишня слива, видно, она в том году замерзла когда сильнейший заморозок был. но ну, в том году она цвела прям вообще белым-белым было. Нынче она что-то заторможенная. Ну, отошла, слава богу. Вот яблонька. Смотрите, какая красавица. Вот Андрей вязально проволоку подвязал, чтобы не переломались ветки, когда будут яблоки. Какая красота. Запах, обалдеть, запах вкусный. Туда кислинку посадила у малины. Морковка встала, слава Богу. Викторию, там, которая была, на краю у забора. Ее мы сюда с детьми перекапывали, пересадили. Дима Давидом. Дима копал, выкапывал, Давид таскал мне все. Сажаю. сажали вместе. Курицы так и рвутся сюда. Так и хотят сюда. Так, тепличку надо открыть. Огурцы пошли уже. Третьи листочки пошли. Где-то четвертые. Ну, да. Вот они все. Слава Богу. Они прижились. Растут. И у меня вот а, кабачок хотела высадить вчера. Не успела. С детьми. Быстро-быстро. Домой. Цветы пока астры не буду высаживать, так как еще такого потепления нету огурцы на улицу они уже большие придется ждать вот еще у меня кабачки взошли ну в принципе вот и все помидоры надо посмотреть Так, ходим друг за другом в огороде. Вот сбоку все хорошо. Желтенькие стали, но это всегда так, когда пересаживаешь, потом навозной жижей, навозную жижу, как его, Андрей с колхоза привезет ведро навоза, Свеженького я его замочу. И затем через недельку, недельки-две, я их подкормлю. Пока еще рано, так как они еще только пересажены. Для них будет сильный стресс. Нет, нормально стоят все. Все хорошо. Слава Богу. Вчера долго думала, куда капусту посадить. Ну ладно, здесь посадила. Потом думала, куда здесь посадить. Там огурцы хочу, здесь помидоры. Здесь, наверное, лук еще, остаток натыкаю. Ну, еще зелень надо посадить. Вот посадила сюда капусту. Пришли мы с огорода. И я подставила гореть гречку. Гречка на воде, масло добавила. Под конец добавляю. Это вот я еще поварю, чтобы выкипела жидкость. И все. Затем печенку печёнку жарю. Лук положила. И вот открыла под крышкой, она у меня тушилась. Теперь открыла крышку. Я хочу, чтобы выпарился этот бульончик. И добавлю вот сметану. Сметану всю положу, сметану, посолила все это дело, а затем нанесила тесто с молочком, с яйцами и ванилин добавила, затем разрыхлитель, соль, сахар и все, закрыла под крышкой, пусть стоит, постоит чуток и начну стряпать пирожки. Ай, все у меня пирожки, одни пирожки. Начну э, жарить блинчики. Ну, вот. вот наш обед сегодня. Андрей покуривает таритку. Дома очень холодно. И они гуляют по балкону. А на балконе жара такая невыносимая классно. А ночью темно, а и темно. Да. разговорилась мамчик да. ай хорошо даринки а? да. а? нянька это андрей Когонья еще приборку надо делать Месечки все. Сделала, -то не -то. Ой, mm. Это тоже можно рыбачить. Ну да. А вроде не знаю, у дядь Коли может взять. Не это. Смотрите, какой прекрасный вид. В сторону огорода у нас. Я думала, здесь народ не так ходит. А здесь, мне кажется, еще больше ходит. В огород бегают туда сюда там прямиком, сюда. Сюда, туда-сюда машины-то не ездят, там закрыто Ладно, папа сделал у нас такой ночник детям классный папа молодец чтобы ночью не было им страшно спать он сделал такой ночник Смотрите, дискотека целая. Динара говорит, я буду в зале за с Давидом спать. Классно, да? Очень ты хочешь. Сядешь за стол и телефон убираем. А то мы не кушаем. А Минке даже телефон не нужен. Она. Потолок уставилась, так классно. Охуй. Хоть... Ночью, короче. Затанцуют они сегодня. Я классно вот так. Лежишь, лежишь, и это тебя усыпляет. Я уже спать хочу. Я пошла спать, наверное. Время-то подошло уже. 9 часов. что, думаю, спать хочу?